Здравствуйте, дилеры и пользователи оборудования! В этом сюжете мы расскажем вам о пекарском паракондиктомате Татра. Покажем, как настроить программу для выпекания куросанов. Вы сами убедитесь, насколько этот аппарат прост в использовании и насколько равномерно в нем выпекается изделие. Для этого достаточно корректно задать параметры программы. Включаем параконвектомат и настраиваем предварительный прогрев камеры. Температура прогрева зависит от вида изделия, которое вы собираетесь выпекать, а также от количества уровней загрузки. В нашем случае выпекать круассаны мы будем при температуре 165 градусов. Уровней загрузки будет 3. Чтобы обеспечить предварительный прогрев, нужна температура чуть выше температуры выпекания. Задаем 170 градусов. Далее выставляем параметры для первого этапа выпекания с пароувлажнением. Температура 150 градусов. Время 8 минут. Задаем уровень пароувлажнения 30%. Затем указываем параметры для второго этапа выпекания без пароувлажнения. Температура 165 градусов. Время – 16 минут. Нажимаем кнопку «Старт». Во время предварительного прогрева и первого этапа выпекания с увлажнением заслонка вытяжки должна быть закрыта. Загружаем круассаны на три уровня. Первый этап выпекания с пару увлажнением завершен. На втором этапе выпекания важно открыть заслонку вытяжки. Круассаны готовы. Посмотрите, как равномерно они пропеклись. Делитесь вашим опытом использования пекарского пароконвектомата «Татра».